25 минут мы будем в Туркме. Итак, дорогие товарищи, примите от нас эти подарки как знак любви туркменского народа к вам, защитникам нашей Родины и свободы. Юзель Анна Мурадова, наша знатная ковровщица. Она освоила мужскую специальность и вырастила этого коня для самого храброго воина. Наш колхоз Олег дарит вам этого коня. Его зовут Мургап. Желаю вам доскакать на нем до Берлина. До Спасибо за подарок. Теперь как посмотрю на него, так и вас вспомню. А без коня не вспомню. И без коня вспомню. Я вас никогда не забуду. Вот, товарищ Гизель. А значит, вы сами сказали эти хуржумы? Да. А как понять вот этот черный узор? Этот? Да. Это след коня. А? Это след верблюда. А, а вот это роза. Роза? Да, роза. Говорят, давно в старину ее выскала одна ковровщица. Немного роз было в старой туркмении. Увидела девушка. Тот самый миг, как расцветает роза. И сохранила это на ковре. Интересно. И еще говорят, что тот, кто увидит миг, как расцветает роза, тот никогда не будет обманут в любви. Интересно. Не упадите. Ну, ой, Осторожно! Осторожно. Ой, ой. ой, елочка! Как здесь красиво! Точно сказка! А вы, как Снегурочка. А? Немец. Извиняюсь. До свидания. Всего хорошего. Счастливо. Согласен. Арбаран Хотел бы я сейчас очутиться вместе с вами в Туркмении Сейчас там тепло, солнце, розы цветут А вы были у нас? Нет, мне Кирим рассказывал Но я собираюсь Приезжайте Приеду, обязательно приеду Вот только кончится война, так и айда в Туркмению с Киримом. Только известите, мы вас встретим Да вы забудете Нет, нет я не забуду. Я пришлю вам телеграмму. А вы, если не забудете, дайте ответ на станции сдавать требования. Хорошо? Хорошо. Жду вашей телеграммы. Ну да. Ух, сколько солнца. -а -а -а -а. Ну что, сразу я говорил. Солнечный Туркменистан. Да, действительно. Солнечный. Ай-биби! Рад видеть председателя колхоза Гюлялек. Аллам Айбиби. ты алты. Приехала посмотреть вашу работу. Правильно делаешь. Наш колхозы соревнуется, и мы должны учиться друг у друга. Привет, Кумыс. Шоферу первой категории. Здравствуй, старый. Желаю тебе достигнуть той же категории на твоем драндулете. Для вас я готов сделать невозможное. Как тебе нравится наш хлопок? Хороший хлопок. Очень хороший. Можем поделиться опытом. Спасибо. Но я думаю, что у нашего хлопка волокно будет длиннее. Будем рады вашим успехам. Так же, как и вы, Надеюсь, будете радоваться нашим. А в чем же вы думаете быть впереди нас? На скачках. Наш конь Каракуш займет первое место. Какой вы самонадеянный, Алтыга! Никогда ваш Каракуш не обгонит нашего Меликуша. Ваш Каракуш будет глотать пыль из-под копыт нашего Меликуша. Ты можешь это увидеть только во сне. Давай покурим. Давай. На что? На все. Как на все? Проиграешь. Я тебе поцелую. А, а, ты не веришь в своего каракуша. Хорошо. А ты, ты избреешь усы. Усы? Что, не веришь на ликушу? По рукам. Давай. Ты проиграл. Как? Завтра к нам приезжает Керим. О, Керим? Керим сам будет скакать на каракуши. Конечно, твой сын Керим знаменитый джигит и первоклассный тренер. Но найдется тренеры для нашего меликуша. Еще мы посмотрим, кто победит. Это покажут скачки. Ну, послужила на фронте, а теперь на отдых. На отдых. Кирим, как ты думаешь, ответит мне Гюзель на телеграмму? Обязательно ответит. Это так же верно, как мы в Туркмении. Куда ты едешь? Еду на станцию, встречать Керима. Я тоже еду на станцию. Кумыш, хочешь, я тебе басно расскажу? Ну что ж, говори. <свят> Жил один шофер на связи. Ездил на мотоцикле. Был шофер, влюблен в Кумыш. Правда? Что ты говоришь? Он просил Кумыш ответить. Может ли взаимно встретить? Что ж ответишь ты, Кумыш? <свят> <свят> Здравствуйте. Здравствуйте. Дедушка, а где здесь почта? Там почта. Там да, пойдем. Вот мяч попадает Гибену. Он пьет лд, но он меч в артакерамов забирает мяч. Отправляет его в поле. Неплохо сыграл Комич. Теперь напряженный момент у ворот Динамо. Бобров быстро подбирается к воротам. Ноги бросаются, бросают Динамо. Вставят. Но Комич уже лежит на мяче. Ворота выживаны. Мяч опять. Игра продолжается. Вот так так Бобров, это подожди не стоит. Всё. Этот уже отвечает рядом атаку. Динамо, Динамо, Динамо, Динамо, Динамо! Покадает он отшиливает его. Динамо, Беркл. Динамо, Гол! А, гол! Один Ура! в игру команда Динамо. Однако этот забитый гол Болельщик, а -а -а. болельщик. Команда Седыка упорно атакует порода динамоцев. Он продвигается в быстро вперед поперегает. Грудью потом хомить, подвиживай Вот этот удар! Вы нас порадовали классной игрой. А теперь порадуйтесь телеграммой. На вашу премию. Посмотрите на имя Захара Горбуза. Горбуз. Горбуз. Горбуз. А как имя? Захар? Захар? А извиняюсь нет вы посмотрите получше должна быть арбуз нет но может быть придет Я выбыл из игры. Какой счет? один-один. Один. Но понимаете, хомич, хомич! Пора разозить почту, Мерген. И не задерживайте. И без того говорят, что мы плохо работаем. Развозить? Пожалуйста! Пожалуйста! Телеграммы нет, значит забыла. Я вернусь на Тихий Дон! Пойду возьму билет. Подожди, не горячись. Тут что-то не так. Поедем ко мне, пошлем разведку, узнаем, как и что. Тут с саблей не пойдешь. Не любит, так не любит. Пойми, Керим, я люблю ее. Она мне дороже жизни. Тяжело мне будет тут, рядом с ней. Не вынесу. Поеду на тихой дон. Посмотрю на его вольные просторы, и, может, мне легче станет. Поеду. Не расставались мы с тобой, Захар, 41-го года. Да, всю войну прошли вместе. Давай закурим, как бывало на фронте. Давай. Сколько раз в походах мы делили последний табак, курили и пели нашу песню. Эх, сколько рек Волги родной. Ах, дай поили мы наших коней, И все переплыли с тобой. The rule. Тут немного осталось. Нет, лучше мне вернуться. Ты обидишь моего отца, мою родню обидишь. Поедем. Кумыш! Думаешь только об этом? А говорят, кто увидит, как расцветает роза, тот никогда не будет обманут в любви. встретил машину Алтеага, в ней сидел Керим, и с ним какой-то русский. Они поехали в колхоз Акбакар. Этого не может быть? Понимаю. Соперничество, зависть. Они боятся нашего меликуша. Они хотят отнять у нас нашего тренера. Цары, поезжай в их колхоз. Узнай, как имя этого русского, который приехал. Газ! Жизнь, газ! тебя ждал, Керим, был навредим. Как видишь, Захар Горбуз, мой друг, о котором я тебе писал. Захар, здравствуй, сынок. Здравствуйте. Спасибо, что приехал. Я очень рад. Это тот самый Захар, который не раз спасал жизнь нашему Кериму в бою. Да. Непес Ага, наш прадед, Салам, сынок. а это его сын, наш дед Турды Мухаммед, наша бабушка, а это ее мама, Сталинград, Берлин. Ты хорошо защищал родину, Кирим. Я выполнял ваш наказ.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 Это Лена, а это Ваня. Их родители погибли на войне, а теперь они наши дети. Ох, какая ты беленькая! Ох, какой ты молодец! Рамочек Мурат. Здравствуй, Мурат! Здравствуй! Салам, Дурсун! Салам! Здравствуйте. Не узнаете? Шамал, здравствуй! Я узнаю твой голос. Ты выросла и похорошела так, так похорошела, что похищаешь слова у тех, кто тебя видит. Ну как твои успехи в тканеводке? Как выживает ракуша? Ты мне писала, что это не конь, а черт. СМЕХ Одну Джамал, слушай, Еще бы, ведь я его выходила. Теперь тренировать надо. Для этого нужен хороший джигит. Oh, my God. Быстрее всех по ней, Все Всех всех быстрее глаза в, в ноги Но радости полно. Будет сердце у Горят, да, дни весны скрыть не могут цвета, что глаза так мочерные, а душа так пестя светла. Да, лучше Лучше всех джигитует. Хорошо джигитует. И лучше всех рубит шашкой? Неплохо рубит. Дядя, научите нас джигитовать. Вас? И рубить шашкой. Да вы еще маленькие ребят Надо сначала научиться ездить на коне. Мы, мы умеем, мы не умеем. Не умеем. Ах да, я забыл. Вы же конники. Ну тогда можно. А ты, Ваня, умеешь? Нет. Почему? Я коней боюсь. Так ничего не боюсь, а вот коней боюсь. Да что ты! И потом они меня не слушаются. Знаешь, Ваня, кони любят характер в человеке. Они любят слушаться. Это уж у них такое лошадиное удовольствие, слушаться. Научите меня этому характеру. Ну что ж, попробуй. А это что за Это каракушь. О ты думаешь, отец? Я полюбил его как родного сына И мне очень жаль, если с ним случилась такая неприятность Да, он переживает большое горе Есть мудрая пословица Клин вышибает клином А что ты этим хочешь сказать? А, -а, -а. Но где ты найдешь такую девушку, как Гюзель? А Джамал? Джамал еще красивее. Mm -hmm. Захар полюбит Джамал и забудет Гюзель. Нет, это невозможно. Захар не может забыть Гюзель. А почему ты думаешь, что Джамал может полюбить... Олтай, Кирим! Керим! Кирим! как Керим! С Захаром Скорее, скорее! Идите же скорее сюда! Что случилось? Ну и что же? Ну карабуше его разобьет. Успокойся, Джамал. Ни один коль в мире не сбросит и не разобьет моего друга Захара. Успокойся, успокойся. что его разобьет. Хороший Кит. Хороший. Смотри. Усмирил. Усмирил. Ну как, Захар? Хороший конь. Это не конь, а птица. Его и зовут каракуш. Значит, черная птица. Великий конь. Первостатейных качеств. Нет, нет, ты посмотри, какие у него ноги. А шея, воспитанник Джамал, Джамал, дорогая Джамал, да ваш за такого коня расцеловать надо? Правда, Кирим? Да за такого коня можно расцеловать. А мы ее примеруем? Верно. А. Салом. Ну, Сары, ты окончательно проиграл свои усы. Смотри, к нам приехал новый тренер. Что такое? Захар Гарбуз. Донской казак. Захар Гарбуз? А? Пах, пах, пах. По постой, постой, ты куда? Некогда, некогда. Потом. А, хороший кот. Да. Ты слышал, что он сказал? Расцеловать. приступают нам на подковы. Но мы тоже не останемся в долгу. Газель, ты где? Иду-иду, мама. Что, смотрела на дорогу? Ну, мама. Ай-яй-яй. Мы взяли. 150 центнеров помидор с гектара. Вот как? Значит, мы обошли колхоз от Бакар на целых полпроцента. Да? Ты понимаешь, Гюзель, как это взволнует толпы ага. Но он хитрый и постарается отыграться на чем-нибудь другом. Ай-биби! Ай-биби! Ай-биби! А что такое? Вели мне молчать. Говори. Плохие вести. Ну, ну говори. Захар-Гарбуз в их колхозе. Что? Он уже объезжает Каракуша ты что-то путаешь, старый. Я не путаю. Своими глазами видел. Да. Успокойся. Я сама все проверю. Сары, mm. едем. Едем. Я хочу выпить это вино за дружбу моего сына Керима и славного казака Захара Горбуза, за дружбу туркмена и русского, за дружбу наших народов. Отец, дай дутар! Я хочу играть! В своем месте я бы влюбился в эту девушку. и он дрался как узор, что и на хурджумах, который подарила мне на фронте одна девушка. Ясно, эту девушку. Она учила меня ткать ковры. Кузель моя подруга. Вы едете к ней? Нет, кажется, не еду. Почему? Ведь вы ее любите. Да. День и ночь я мечтал о ней. Летел сюда, как на родину. Я послал ей телеграмму, просил ответить Приехал, ответа нет Тут, наверное, какое-то недоразумение Вы понешайте А зачем я к ней поеду? О чем я буду с ней говорить? Ведь любовь по аттестату не потребуешь Давайте красивый платок, подарок любимой девушке. Следующий. А! плохо мере! в сторону. Не достал. А ну, Байрам! покажи Их. Хорошо. Прыгайте, прыгайте. Доставайте платок для любимой девушки. А, Захар, Кирим, давайте прыгать. Попробуем, попробуем. Вот, а -а -а. что Красивый платок. А выше еще красивее. Чем красивее плетёк, тем он выше. А ну-ка прыгай ты. Давай, Керим, прыгай. Апс! Порпался. Крепко привязали. Жаль. Эй. Я его дарю тебе, а ты подари Джамалу. Твой трофей тебе и дарить. Идем бороться, Кирим! Пошли! Защитите? Подал. Примите в подарок от Кирима и от меня. Кирилл прыгнул выше всех и достал для вас самый лучший платок, но он порвался. Кирилл у нас был лучшим физкультурником. А на подарок принята отвечать подарком. Что же мне вам подарить? Возьмите. Вам она понравилась? Возьмите на память о Гузене. Спасибо. Ha ha ha! ай -би -би, приветствую тебя. Ага. -а -а. Салам, Алтись. Какой прекрасный случай привел тебя к нам. Я приехала поздравить тебя по случаю возвращения твоего сына. Спасибо. Ах, -а -а -а. рада видеть тебя, Кирим. Здоровым, невредимым. Здравствуйте. Смотрите, это мать Кузель. Ну, идемте к нам. Карр Григорьевич Горбус. Салам. Ну, а как у вас с помидорами? С помидорами? С помидорами? 103,5%. А у нас 104%. Отстаете? А скажите, уважаемая Биби, как здоровье ваша Гюзель? Спасибо. Она вполне здорова. Кончает ткать свадебный ковер и выходит замуж. За кого? За одного местного человека. Верный парень. Передайте Гюзель, что я желаю ей счастья. И спасибо за коня. Добрый был конь. Хорошо. глубоко Can you see? стеркмений и с обидой. Этого нельзя допустить. Я с ним поговорю. Ты все-таки решил уехать? Дагелем, надо мне отсюда эвакуироваться эвакуирует человека, получившего тяжелое ранение. Неужели мы с тобой расстанемся? Я не могу видеть, как ты собираешься. Ну хорошо. Салам-салам! Ух, салам. как выстроились! Прямо хоть в полк! Дядя, вы уезжаете? Уезжаю! вы уезжаете? Приходится совсем! Вы обещали научить меня ездить на коне и любить шашкой! Да, действительно обещал! Поговорить с вами, Захар Григорьевич. Я с удовольствием буду вас слушать. Салам. Салам! Прошу. Дорогой Захар Джан, нам известно, что ваши родные погибли на войне. Да, мои родные погибли на войне. Нам известно также, что вы ехали к девушке, имя которой. Должно быть забыто. Она выходит замуж. Да, и это так. Нам известно также, что вы и мой сын хотели жить рядом и вместе работать. Мы об этом мечтали всю войну. Дорогой друг Захар Джан, наш колхоз будет считать большой честью если останетесь в нашем ауле. В нашей семье будешь самым дорогим родственником. Дорогой Захар Джан, нельзя тебе от нас уехать с обидой в сердце. Останься, поживи, а мы сделаем все, чтобы ты забыл свое горе. Жились мы с Керимом, как нитка с иголкой, и не могу я с ним расстаться, спасибо за честь, спасибо, спасибо, я остаюсь и будем работать вместе, а мы обсудим, что ты будешь делать, пошли. Дядя! Я Захар! Вы остаетесь? Остаюсь, дядя! Остаюсь, ребята, остаюсь. я да! да! Приехал. остаешься А сердца наши словно одно, ничем их нельзя раздели. Тут хоть цветы жизни мне жить суждено, но друзей не успею забыть. Если мы вместе, мой друг, ты да на пламя и Там друг о Давай закуем, как бывало, на фронте. Давай. Новый кесет? Подарок Джемал. Хорошая девушка. Будьте на твоем месте, я бы влюбился в эту девушку. Захар, Кирилл! Мы совещались и решили, Захар будет тренировать каракуша. Тренировать каракуша? Ведь он может занять первое место в республике. Нет, Керим, это ты должен делать. Керим будет управлять Канифервой. Отжимал, она согласна, что я караокуш ждет тебя. Так может я сейчас, а? Так я пойду. Иди. Скажи мне спасибо, Керим. Я хорошо с ним поговорил. Теперь Захар всегда будет с тобой, а у меня в доме будет два сына. И ты знаешь, Жамал всего приездом, совсем переменилась. Поет, танцует каждый день на ум платье. Скоро мы будем праздновать свадьбу. Отец, ты всегда учил меня, что настоящая дружба выше всего на свете. Конечно, сынок. Особенно та, которая родилась в боях за Родину. Да, но почему ты об этом спрашиваешь? Отец, я люблю Джамал. Я полюбил ее с первой встречи! С первого взгляда! А я-то сватал ее Захару! Что же делать? Отец, я решил уехать Уехать? Но мы тебя ждали шесть лет И ты так мало был дома Я постараюсь забыть Шамал И тогда вернусь А может, Захар не полюбит сама? Ее полюбит даже слепой по голосу можно узнать, как она хороша. Я не хочу мешать счастью своего друга. Вот что, сынок, поезжай в Ашхабад на ипподром. Я нашел для тебя дело. Я хорошо знал. И его отца, и деда, и прадеда. Его мать и бабушка были рекордсменками. Я помню. Они взяли всесоюзный приз. Но я думаю, при вашем мастерстве Мелику уж далеко оставит позади своих предков. Посмотрите. Вот он. Салам, Альвиви. Салам, начальник. Салам, кинь. Салам. Альвиви, поздравляю. И таком тренере республиканский приз возьмешь ты. Ты будешь тренировать моего коня? Да, я буду. Как же это случилось? Меня прислал сюда отец. Отец? Да. У твоего отца благородное сердце. Так, учебной рысью! Корпус! Держать шенкеля! Шенкеля держи, Ваня! Шенкеля! Молодец! Голопом! Держись, Ваня! Крепче! Стол! Ну вот и десятый урок закончили! Молодец, Ваня. Будешь джигитом? Ну как? Ездит как туркмен. Хорошо есть, хорошо ездит. Молодец. теперь перерыв. Молодец, Ваня. О чем вы грустите? У вас какое то горе? Нет. А я получил телеграмму от Кирима. От Кирима? А что он пишет? Приехал в Ашхабад. В Ашхабад? А он не пишет, когда он вернется? Не скоро. После скачек. После скачек... Так вы его любите! А! Ой! Ой! Вы ушибли? Вам больно? Больно, но приятно. За Керима. Золука лежит эта телеграмма здесь, а? Эти телеграммы до да, востребования всегда портят график соревнования. Горбуз. Ну, кто его найдет, этого а, Гарбуза? А не тот ли это Захар Горбуз, который сейчас в колхозе от Адбакар выезжает к Каракуша? Пятнадцатое число. Постой, постой. Ну да. Так это же он заходил в день того знаменитого матча, когда проиграла московская «Динамо». Он спрашивал телеграмму? Спрашивал. Но у меня у самого голова звенела, как мяч от этого матча. Немедленно поезжай, и передай ему эту телеграмму. Ну он же сделает из меня шашлык, начальник. Надо быть мужественным. Мужественным. Мужественным. Мужественным. Мужественным? Мужественным. Еще здесь? Еду, еду, Захару. Нет, Кюзель, Ковровщица. Телеграмма от нее. И мы можем вернуть ее как невостребованную, не испортив графика. Говорят, ваш конь Меликус не только быстрее всех коней, он даже перегоняет птиц Ты медлишь, как человек с дурной вестью Нет, отчего же, вести хорошие а? Гюзель Джан, телеграмма, которую ты отправила до востребования, не передана как? Но она и не потеряна, пожалуйста Как? Ты не передал телеграмму? Ах, вот почему он не приехал! Не получил, не получил телеграмму! Прошу расписаться в получение. Да? Пожалуйста, Поберёв, пожалуйста. Ты думаешь, поэтому он не приехал? Поэтому? Только поэтому? Поэтому? Ну да, конечно, поэтому. Ах ты еще! А <связь> <связь> <связь> ну, теперь я буду сама почтальоном. По почтальоном. <laughs> Гюзель, а вы мне отвечаете? Я не снюсь. Я здесь. Все выяснилось, Захар. Тебе не передали телеграмму. Ты меня забыла. Мне очень тяжело. Я люблю тебя, Захар. Я жду тебя. Уходи. Не тревожь. Ты Пи любимый. Ты знаешь, мама, он даже прогнал меня во сне. В наказание за это я взяла в него кисец. Вот он его ищет когда мы встретимся, он будет смеяться. Ты говоришь, он прогнал тебя? Да, прогнал. Ну какая змея этот Джамаф? Что? Я была права. Она отняла у нас человека, которого ты, может быть, любила. И он носит в своем сердце ее имя. Посмотри. Порядки. Говоришь, на тренировке показал новый рекорд? Да, на одну секунду выше союзного. <смех> Не забывай, что у нас есть соперник, твой друг Захар. Каракуш прекрасный конь, а золотой кубок хороший подарок на свадьбу. Салам, Алтеага! Салам, мальдиви. Спасибо тебе, алтяга, за твой благородный поступок. Меликуш в руках Кирима расцвел. Кирим. Знаком? Здравствуй. Здравствуй. Ну и соскучился Что? я по тебе. Я тоже соскучился. И не только я. Джимал тоже соскучилась. Просила передать тебе привет. Спасибо. Ну как твой конь-каракуш? А вот он, посмотри сам. Ее конь. Ну, Кирилл? Кто кого? Я первым что-нибудь не уступлю. Полюбуйся, сын против отца. Да. <смех> слушайте, слушайте. Сегодня начинаются республиканские скачки на приз Республики Золотой Кубок. Участвуют лучшие скотуны Ахалтикинцы. Ребят, за что ты погубила мое счастье? Я погубила твое счастье? Да, ты отняла у меня Захара. Захара? Она его любит. Сейчас распустит. растетает розов, тот никогда не будет обманут любви. Если я обойду ее коня, она огорчится. Как? Ты еще не забыл Гюзель? А как же Джамал? А что? Она, наверное, ревнует тебя. С какой стати? Она тебя любит. Что ты сказал? Я сказал, нам пора на старт. Нет, ты не это сказал. Хорошо. Повторю, я сказал, что я люблю Джамал. Керим, дорогой, как я рад твоему счастью. Счастью? Ты любишь Джамал? Так она тебя тоже любит. Да! Да! Я был так рад за тебя, что даже ударился головой об дерево. Салам. Керим, можно вас? А вам не снилось. И тогда не снилось, когда пропал ваш кесет. Кроме того, вам следует получить недоставленную телеграмму. Жду с нетерпением встречать будет шофер Сары. Произошло недоразумение. Она его любит. Она его очень любит. И он ее любит. Любит больше всего на свете. Начинаем следующий заезд. Начинаем следующий заезд. Участвуют в коме и наездники. Каракуш, колпоза, на ежедневник Керим Кто это на моем коне? На твоем Захар Горбуз. А на моем Кирим. Остановите со всчезания. Они перепутали коней. Остановите. Уже поздно. Финал, финал, возьми, возьми педаль. Давай же, Это нужно еще выиграть. Хар, молодец. Ну, как он смел сесть на моего коня? Впереди. Наши! Наши! Поздравляю! Республиканский приз, ваш товарищи! Как я рада, что у тебя остались усы. На что мне усы, когда я проиграл поцелуй? Ты не проиграл. Что, что ты говоришь? У нас ничья. Но скажи мне, Алтега, почему они поменялись конями? Я тоже об этом думаю. Что? Что такое? Что это? Мне кажется, эта картина не требует пояснений. Спасибо.